по двоечку, ну а на туризм, вот он там всех налево и направо право для... а чтоб с колесом так разносили, я еще не встречал такие. Разрешите коды запуска и верните их на нашу базу. Да, да, да. Раунд начался. <свеч> с, с конца. Скатина, проснись. Хо-хо-хо. Заебешься отмываться.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 Добудьте коды запуска мига. и верните их на нашу базу. Раунд начался. Граната. А кто уж убьет? Сходим. Сходим на кукушку. Да тут-то я еду. зеленый у тебя там это сзади бодные Все базе на базе резко, Респа. верните коды запуска на базу сука запитали мы победили команда противника уничтожена Добудьте коды запуска и верните их на нашу базу с кодами примерно Раунд 500 файлов надо еще и тут на захватах время раньше. Да. Побески. 230 У меня редко читается. Туба запуска Допал, Не попал. Каким код бери. Вер Вер Верните коды запуска на базу. Если, все враги убиты. Раунд выдан. Захватите коды запуска и доставьте их на нашу базу. Раунд начался. Осторожно, граната. побереги! О блин не смог зайти. Первый этаж инженер. Без хату. ладно, блядь. Два меда на стекле, три меда на стекле. Идут по трубе, трубу зашл один. Фасады. Блять, за мной, за сзади, кто там, блядь? Первый этаж, Вадик. Опа, блин, крыса. Убью, пацан. Подсад. На пацанин инженер. Еще раз. Да-да. Верните под на напад. Все враги убиты. Раунд выигран. Захватите коды замку. Пацан, пацан, дайте. Давайте ему пацан скосницу кто смотреть будет? Зелень. Них на балконе. Да, Граната. Блин. Нет, все шли все право, все право. Все право. Знаете, Знаете, что, не этот право еще скотина, еще что он еще. да хуй это не со всех сторон, я ю... владей, вот тобой. мы проиграли раунд а -а -а. враг уничтожил всех наших бойцов ты чу, Когда а других соединенных вальсов ты блять себе возьмешь? блять, ты блять, на я тоже не ланшоте с этим спортом баса. Ебал это хуйня, три патрона хуй там зелень есть. Зелень, крыса. Один осторожно. К тебе идет. Не, Ва, моты, да, пиздец, зелень, тебе тебе да я видел его, е я в него попал нахуй. Почему он не сдохнет? блядь? Идет на первый этаж маза, маза смотри, на длине медик. Да не на это ведь справа. Есть там что-то? Зелк? Ну да, был мед, там я хуйню, нету сейчас не вижу. Боже, на втором этаж. Давай, пта. Гаражи. Ага. Автобус. Автобус. Гаражи. Миссия. Ах, не молодец. Команда противника разбита. Нормально. Защитите коды запуска я любой исполнил, силой. Если поменял он бы меня убил. Раунд начался. Осторожно, граната! граната! В гаражах крысит Бать там Блять уже старшие респур хуярят, баный в рот вверх, вверх. Вернись и будет запуска на базу. Оба... Да блять, ну как так-то? Миднай, напали. С нашей испы с этого балкона. б, резать. Вавто вот. Вон он. Селени носит. Дайте ему нести сука. Творецы. Коды запуска потеряны. Коды запуска возвращены на базу. Ой, Большая лестница. Чили, чили. Большая лестница. Ресай, ресай, ресай, миднайт. Успел. Пошу, сзади, сзади, сзади, блять, развернитесь. <звук> Не, на нашем пацате последний сука он появился здесь блять так этот неожиданно нахуй ждал, ждал блять возник он еще весь наш 10 секунд проходит Чуть-чёткий -чуть, кипс, я думаю Нету нет Нету Там он, на подсаде Всем враги убегай! Раунд выигран!